Я хочу копать тебя всю ночь, Я хочу копать тебя весь день, весь день, всю ночь. Я хочу копать тебя всю ночь, Я хочу копать тебя весь без день, весь день, весь день, всю ночь. Я хочу копать тебя всю ночь, Я хочу копать тебя весь день, весь день. Я хочу копать тебя всю ночь я хочу копать тебя без... ночь и ночь, ночь я копать не хочу я хочу копать тебя всю ночь я хочу копать тебя без день без день без... всю ночь я хочу копать тебя всю ночь я хочу копать тебя без день без день без день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 я копать хочу.